Okay. Oh. Всем привет! Технологии позволили людям глобально расширить свои возможности, о которых наши предки даже не могли себе вообразить. Однако, как мы все прекрасно знаем, инструменты, которые сейчас являются частью нашей повседневной жизни, контролируются горсткой технологических гигантов. А это значит, что такая монополизация рынка непременно ведет к утечке личных данных или даже к их продажам. И это понятно, что пользователи хотят вернуть себе конфиденциальность. Ведь абсолютно всем бы неприятно осознавать, что твои данные гуляют по просторам чьих-то баз. Именно поэтому сегодня мы подготовили для вас невероятно потрясающий обзор на вполне достойный продукт. Итак, представляю вам проект Core MultiChain. Сейчас хотелось бы сказать пару слов об особенностях проекта. Итак, Core MultiChain это протокол блокчейна нового поколения, который позволяет всем устаревшим, текущим или даже будущим блокчейнам легко масштабироваться, а также взаимодействовать друг с другом. благодаря Благодаря сегментированию, взаимодействию и центральному протоколу консенсуса, iCore открывает множество возможностей в пространстве блокчейнов. И это звучит реально круто. После интенсивных исследований, команда разработчиков Corps спроектировала и создала платформу блокчейн так называемого корпоративного уровня. Он сочетает в себе лучшие функции каждого существующего в мире блокчейна. Считаю очень важным отметить цитату разработчиков, которая гласит вот что. Мы сочетаем использование консенсуса PoC на основе AI, масштабируемого и безопасного параллельного протокола для распределенного реестра с помощью сегментирования боковых цепей и обработки вне цепочки. Эти методы позволяют ускорить широковещание блоков в сетях блокчейнов, а также масштабировать их через асинхронные зоны консенсуса. Core прокладывает путь для блокчейна и распределенных технологий, упрощая использование и разработку блокчейнов, а также решение общих проблем взаимодействия блокчейнов, их масштабируемости, ну и, конечно же, устойчивости. Что касается технологии проекта, то здесь все очень интересно. Итак, небольшой Экскурс. Существуют жестко запрограммированные топологии, которые пользователи могут найти в стандартной цепочке блоков. Они обычно требуют расширенные настройки для оптимизации производительности в цепочке блоков. Вся прелесть в том, что самообучающийся алгоритм Core легко находит лучшую топологию для любой сети. Находясь в процессе изучения того, как узлы в сети взаимодействуют друг с другом, протокол выбора соседа Core использует правильный баланс исследования и экскурс. Эксплуатации. Посредством эксплуатации протокол связывает узлы с соседями, обеспечивая хорошее соединение с точки зрения времени объявления блока. Посредством исследования протокол находит потенциальных одноранговых узлов кандидатов, которые лучше соединятся с текущим узлом. И благодаря этому процессу эксплуатации и исследования протокол устанавливает оптимальную топологию для сети, что, внимание, снижает общую задержку и сэкономит время. Важно также упомянуть Почему же этот протокол является максимально привлекательным? Итак, первая ⁇ ливкое вестность. Второе ⁇ совместимость с личными интересами каждого однорангового узла или возможность выбора лучших соседей. 3. устойчивость к враждебным действиям. Одноранговый узел Core не требует всей информации о соседнем кандидате, для того чтобы решить подключаться к нему или нет. Четвертое ⁇ побуждает одноранговых узлов к немедленной ретрансляции блоков. И пятое ⁇ естественно адаптируется. Механизм консенсуса цепочки блоков определяет, насколько быстро и безопасно валидаторы цепочки блоков достигают консенсуса. По факту первая успешная реализация механизма консенсуса в блокчейне, то есть Proof of Work, сейчас используется. А сейчас пару слов о токене проекта. Маркер CMCX, встроенный в платформу Core, позволяет пользователям совершать транзакции с другими пользователями в блокчейне, а также оплачивать все платежи в экосистеме, для чего можно использовать. Токен. А для управления ставок, транзакций, смарт контрактов и вознаграждений валидатора на платформе. Самым важным на мой взгляд моментом является тот факт, что Core находится под управлением любого, кто владеет собственным токеном Core. Это значит, что токен управляется сообществом, что является честным и прозрачным. Итак, вкратце про дистрибьюцию токена. Общее предложение 20 миллиардов CX. Из них можно забронировать 6 6 миллиардов CMCX то есть 30 процентов. Далее SitRound частные учредители 4 миллиарда CMCX то есть 20 процентов от общего количества его 4 миллиарда CMCX 20 процентов снова. Награды экосистемы 2 миллиарда CMCX 10 процентов маркетинг и операции 1 миллиард CMCX 5 процентов консультативный совет 600 миллионов CMCX то есть 3 процента стратегическое приобретение. 400 миллионов 7 2% и команда 2 миллиарда 7 10%. Члены сообщества Core, которые делают ставку на криптовалюту сети, поддерживают и управляют тестовой сетью, которая носит название «Дежавю». Core стремится внести прочный вклад в экосистему блокчейнов, устраняя текущие ограничения технологии блокчейн с помощью решения гибридного программного обеспечения. Проект верит в поистине одноранговое сообщество. Все Активное участие в жизни сообщества происходит через организованные мероприятия, программу грантов и сотрудничество. Разработчики стараются создать платформу, ориентированную на первую очередь на людей, прививая поведение, ориентированное на сообщество. А теперь о цифрах. Первоначальная цена токена составит 0,005 доллара, а максимальная цена 2 доллара США на пассивном раунде. Непроданные токены поступят в резерв CoreDAO. Дорогие зрители! Помимо всего того интересного, что я рассказала вам ранее, у меня есть еще одна крутая новость, связанная с проектом Core. И это новость о стадии I.O. Сейчас вы наверное задались вопросом, а когда же он начнется? Не беда. Сейчас все расскажу. Этап I.O. начнется 1 октября. И он будет включен в листинг 10 бирж. А I.O. на 4 биржах. Этот самый I.O. будет проводиться на ProBit, P2P, B2B, IndoEx, а также будет просматриваться на таких биржах, LBank, CodeBit, XT, Windows, ProBit, P2P, B2B, IndoEx, Бики, BKEX, BanksyEx. Потрясающе, не ну, правда ли? В заключении хочется отметить, что ребята-разработчики Core действительно постарались и создали по-настоящему цепляющий проект. Сам продукт еще сравнительно молодой. Судя по дорожной карте, он был запущен в первом портале 2021 года. Но он уже имеет нет впечатляющие результаты в развитии. Если вы хотите подробнее... Изучить информацию о проекте, то советую посетить их официальный сайт, а также социальные сети, например, Twitter, который ведется достаточно активно и профессионально. Все ссылки, которые могут вам понадобиться, будут находиться в описании. А я очень надеюсь, что видео вам понравилось и было полезно. Сейчас я прощаюсь с вами. Увидимся!